кстати, этот супербол, да? Американский футбол. Uh, я всегда удивлялся, почему так много людей смотрят. Ну, у нас в Европе более футбол, там есть хоккей, но столько людей интересуется этим. И такой вопрос. Это они пытаются убежать от своей реальности и как-то отвлечься, расслабиться? Или это реальная реклама так действует и общество? Тебя давит, что если ты не с нами, то ты враг. И то, и второе, и третье. То, что я начал, есть какие-то смыслы, да. Первое, это, скажем так, ну, с моей точки зрения, еще раз, я не беру судить, но страна Соединенные Штаты, заметьте, это же, там существует... До сих пор существует то, чего в мире, в принципе, нет. Весь мир переходит, ну скажем, <coughs> на меры веса, измерение длины. Это километры, правильно? Практически весь мир. <coughs> а в Америке это мили. Да? Это футы, это инчи. Дальше. Градусы это не Цельсия, а это Фаренгейт. Дальше. Значит, меры веса – это улзи, это паунды, да, ну и так далее. Да? Английская система. То есть противопоставление с одной стороны всему миру, правильно? Второй, второй момент – это уникальность такая-то своя. Почему везде во всем мире футбол, обычно футбол? Его называют в Америке саккор. Потому что футболом называют американский футбол, он называется футбол. Когда человек говорит, в Америке футбол, нет такого, как русский, или там, как и себе европейцев, или фразильцев, везде в футбол гонять мяч. Нет, это называется саку. Два различных слова. Вот. И вот так получилось так, что вот американцы, а, а Почему? Ну, во-первых, это другая тема, но это страна людей, которые приехали со всего мира. То есть это просто. Поэтому одно, скажем, слово у нас в русском языке имеет одно определенное значение, ну, может быть есть там какое-то одно слово сегодня. А в соединенных штанах может быть 4-5 слов, означающих абсолютно одно и то же. Как существительное, так и прилагательное, так и глагол. Вот. Вот такая специфика, скажем, сегодня в Штатах.